Здравствуйте, дорогие зрители! В предыдущем уроке мы посмотрели, что такое RentalChun и протестировали его на примере OpenTunes. Для тех, кто не смотрел предыдущие видео мою, напомню, что RentalChun это такая программа, которая отслеживает изменения в проекте, в ценах и автоматически от отрендывает только те сцены которые изменились и также он позволяет отслеживать зависимости от одно, одной сцены другой даже если они сделаны в разных программах и автоматически по мере их необходимости их перерендерить итак я простой пользователь windows и хочу использовать интерчан что я должен сделать первым делом я захожу в интернет и вбиваю так Так, и меню сайт на моем на проект на github нам нужны две ссылки пока не имею на данный момент Вот мы перешли на официальный сайт renderchan. Если вам нужна поддержка OpenTunes И вы вам скачаете готовую сбоку на Windows, которую можно скачать вот здесь. Первая альфа. Вот скачиваем ее. Вот. И вот выбираем ZPL-хив, который размером 36 мегабайт. Я его уже скачал, поэтому просто сразу перейду в загрузки, распакую его. И мы тут заметим, что вот есть, попробуем его запустить и посмотрим, то здесь никакой, никакой поддержки, упоминания даже OpenTunza а нет. Все потому что ...это, это альфа уже устарела, а поддержка OpenTunza а появилась всего лишь полтора месяца назад. Вот Поэтому нам придется их ручную докачивать с GitHub. А и вот вставлять сюда. Но тут не так сложно, потому что все изменения сводятся к одному файлу, находящемуся в индучане. Contap. И вот мы видим одноименный файл opuntoons.pyt вот нам он и нужен, скачиваем RAF файл и вот видим вот такое у нас открылось скорее всего у вас в хроме или в Firefox вот при нажатии контекстного меню будет пункт сохранить как но у меня тут старая опера, поэтому я... так вспомним бы сохранить делаю немного по другому. У меня тут уже открыта нужная папка. Вот мы распаковали архив и вот выбираем EnduChan. Снова EnduChan. Contype и вот и сюда сохраняем. Только будьте внимательны, иногда файловый диалог может случайно вот переименовывать сохраняемый файл, тогда может быть проблемы, Поэтому следим, чтобы ничего такого не было. Если переименовалось, то возвращаем старое название. Смотрите, чтобы не было печатков, а иначе могут. Иначе она работать не будет. Так, мы сохранили все. И уже но если мы попробуем его отрендрить тунс цену то у нас будет ошибка вот выберем что-нибудь какой-нибудь наш проект вот запустим и у нас ошибка Так не видно сейчас добавим откладочную команду, чтобы можно было видеть, чтобы окно не исчезало. Вот что он такого файла не понимает. И не пугайтесь, потому что под Windows такая особенность архитектуры, что исполняемые файлы программ можно вызвать только по абсолютному пути. А так как абсолютный путь к тому же OpenToonz, например, может отличаться от, например, VLC Windows, от самой Windows OpenToonz, там, и вообще других факторов там. То есть здесь вендорчане у нас все вынесено в отдельный файл, в отдельный текстовый файл, потом у нас указывается абсолютный путь к нужной бенал. К нужному исполняемому файлу. Поэтому переходим в самый корень успокованного хила, переходим в явно и создаем новый текстовый файл. И называем мы его Dcomposer. Да что-то файл должен называться именно так а не как иначе если будет опечатка то у нас ничего не заработает и находим путь куда устан... установлен open toons программ файл open tunes и Выбираем исполняемый файл, который будет рендерить наши сцены. Но выбираем мы не OpenTools, не исполняемый файл OpenTools, а вот такой вот небольшую невзрачную утилитку decomposal.exe. И вот именно путь к нему нам и нужен. Так, и копируем мы его... содержимое нашего текстового файла и сохраняем вот так и теперь если все сделано то у нас все должно заработать перетаскиваем и видим что у нас все заработало он не стал ничего рендерить потому что у нас уже все от у было точнее я к нам тренировался вот, уже от ну да наглядности еще раз попробую удалив папку ндал вот видим что у нас все процесс пошел все заработало в принципе уже можно пользоваться но для удобства чтобы не приходилось вот так все перекидывать Мы можем создать ярлык. Нам нужен все тот же под файл. Открываем контекстное меню, отправить, рабочий стол, создать язык И вот мы создаем ярлык. Для красоты можем ему название придумать, получим значок там добавить. принципе, это все не обязательно делать, ну, например, вот такой, все каких-нибудь параметров сделать. И вот уже можем запускать, уже в часто и или можем даже с помощью пункта открыть, с помощью привязать его. Вот таким образом. Ой, мы запустили слишком много. И также в предыдущем видео я упоминал про такую опцию, как рендеринг зависимости. Это тоже можно сделать с помощью языка. Копируем наш ялык, вставляем, переименовываем. Хотя не обязательно, если вам так удобно, не переименовывать. И добавляем. Опцию «Объект» и в самый конец «Пробел» и вставляем нашу опцию так 2 -м. так и вот такую опцию задаем депс и вот сохраняем и вот у нас запускаю вот эту Этот ярлык у нас будет уже эндрица зависимости. Также можем вот также привязать его открыть с помощью. Ну на этом все. Спасибо за внимание.